Друзья, всех приветствую сегодня в гостях у компании Amarkets, а человек с очень большим опытом в трейдинге, разработчик торговых советников и партнер компании Amarkets а Александр Факолин. Александр, приветствую вас. Большое спасибо, что смогли найти время, уделить его сегодня. Нам понимают, что таких людей, как вы, в принципе, времени не очень много. Ну, занятость, советники, в принципе, трейдинг – уж такое ремесло. Поэтому огромная вам дополнительная благодарность из своей стороны, не только со стороны компании на маркетсе. Артем, для маркетс у меня время есть всегда. Спасибо вам большое. Предлагаю тогда не терять время, перейти непосредственно к вопросам. И чтобы немного упростить сам факт нашего с вами сегодня диалога, если вы не против, можно перейти на трейдинг? Да, конечно. Александр, тоже вопрос, наверное, предсказуемый с моей стороны. Почему все-таки Markets, э, что побудило решающим аргументом в пользу выбора именно нас как своего партнера на финансовых рынках? Э, Артем, я сейчас то, что скажу, это будет э, правда, mm -hmm. чистая правда, абсолютно. Uh, готовы. Это, понимать, это такая же правда, как то, что для меня абсолютная неожиданность была ваше обращение ко мне с э, инициативой Александра «Можно мы интервью запишем?». Я не очень понимал в целом, о чем может быть это интервью со мной у такого э, замечательного ведущего брокера в этой сфере «Котомаркетс» работает очень честно. И, надо сказать, что мне очень приятно, когда от моих коллег, трейдеров, я слышу какие-то вот, совершенно неспровоцированные мной мысли о том, что, а вот, ты знаешь, вот, а маркетс, вот, это вот так и так, значит, это действительно, вот, ну, это же маркетс вообще. То есть, очень положительные обзоры, мне очень это приятно. Отлично. Александр, я знаю то, что… Ты не из бизнеса, скажем, финансовых рынков. Ты пришел к нему с какой-то другой деятельности, то есть в эту индустрию, а раньше занимался чем-то другим. Не мог бы ты рассказать, чем? -то. Я по образованию юрист. Uh -huh. К миру финансов не имел никакого отношения вообще. По окончанию значит, юридического вуза и работы я... Окончил также магистратуру, увлекся научной научные Шесть лет я преподавал в ведущем юридическом вузе нашей республики Казахстан, uh -huh. и за это время писал свою научную работу. И вот это все, в общем-то, в итоге завершилось тем, что я защитил степень кандидата юридических наук, ну или как у нас, согласно оболонской системе, теперь это будем называть PhD, доктор философии. Вот. И как бы вот эта вот моя любовь к науке, она видимо меня в дальнейшем и сподвигла к тому, что э, мне показался очень интересным рынок, э, понять его, осмыслить, насколько это возможно. Вот. И как бы вот так я юридическую студию променял на финансовую. А когда это произошло? Давно? Ну лет, наверное, вот пять назад. Ну, не так уж и давно, скажем, да, потому что конечно, да. я знаю очень многих трейдеров, которые в этом ремесле, в этой индустрии находятся десятки лет. Как ты думаешь, требуется ли трейдеру какое-то предварительное, особое, экономическое, может быть, образование, либо какие-нибудь курсы для того, чтобы, в принципе, стать успешным? Наверное, экономическое образование здесь не помешало бы, но сказать, что из этого экономического образования вытекала бы э, успешность твоя в трейдинге, э, то как ты сможешь понять и как ты сможешь себя в рынке вести, наверное, я бы так не сказал. Хорошо. А Обычный день трейдера, Вот э, для тебя как он проходит? Что для тебя трейдинг? Я для себя изначально определил, что мне трейдинге будет интересен именно алгоритмический трейдинг. На сегодняшний день на рынке э, управляют ну, торговыми счетами, то есть совершают операции торговые. Ну, я, наверное, не ошибусь, если сказать, что уже больше, чем половину всего объема совершенных торговых операций, это торговые роботы. Uh -huh. Это те или иные системы, которые разработаны на каких-то, базируются на каких-то алгоритмах в нейросетях и т.д. и т.д. Вот. И конкурировать с ними очень сложно, вот. поэтому проводить свое время за терминалом с утра и до вечера – это как бы тоже оказалось не мое, вот. и поэтому для меня мой день в трейдинге, ну, это, скорее всего, анализ, это, скорее всего, разработка моих э, алгоритмов, э, какие-то изыскания, какие-то попытки ну, что-то добавить, что-то улучшить. Вот. Ну, вот в целом, это такая работа интеллектуальная, скажем так. Ну вот, э, хотелось бы все равно понять, где вот, э, на каком этапе и э, почему произошел переломный момент, когда ты решил все-таки вот, э, перейти к написанию торговых э, роботов систем и уже вот, э, не, не руководствоваться привычными способами анализа, как технический анализ и фундамент? Ну, э, скажем так, однозначного ответа на этот вопрос нет. В действительности э, я соглашусь, что, э, наверное, совокупность совокупности технический анализ плюс фундаментальный анализ это наиболее сильная позиция для продажа. И да, в наших советниках, мы стараемся принимать в расчет фундаментальные uh -huh. события, которые влияют на тот или иной инструмент, повышая его золотильность, в общем, в это время советник лучше в рынке не находиться. С чем это связано? С тем, что вот если однозначно так сформулировать то, к чему я пришел, можно сказать, что это, наверное, всего лишь в одну фразу будет умещено. Рынок – это игра вероятности. То есть для меня в большей степени анализ технический является, для написания торгового алгоритма, он является ближе, потому что он дает мне возможность, анализируя те следы, которые оставляет цена со временем, понимать или предполагать с какой-то высокой степенью вероятности дальнейшее направление движения рынка. Uh -huh. вот. а что же подтолкнуло меня к написанию алгоритмов и вообще перейти к тому, чтобы заниматься uh -huh. рынком посредством советников. Это скорее всего то, что советники э, дают возможность уйти от э, эмоциональной составляющей торговли. Uh -huh. То есть э, Принимая и э, фундаментальный анализ со всеми его плюсами и минусами, и технический анализ, и в большей степени основываясь на техническом анализе, э, полностью исключив э, вопрос эмоциональной составляющей торговли, как у трейдера, появляется возможность объективно оценивать э, алгоритм торговый, то есть те или иные последовательности тех или иных действий в рынке. И э, понимать, насколько он успешен, этот алгоритм, либо нуждается в каких-то доработках. Насколько тяжело вот взять и написать своего торгового э, робота? Что для этого необходимо? Достаточно ли знать просто, как устроен рынок? То есть э, понимать специфику движения, ценообразования активов? Либо все-таки нужно освоить... Кучу таких нюансов, как язык программирования и т.д. и т вообще. Ну, в действительности, наверное, было бы хорошо, если ты сам можешь программировать. Uh -huh. Было бы хорошо, если ты сам имеешь какое-то экономическое образование в добавок к этому ко всему. И ты понимаешь в целом вот этой вот э, системы отношений экономических, было бы хорошо, наверное, если бы у тебя было 24 часа в сутки свободного времени, чтобы ты посвящал их э, изучению рынка. Потому что самое важное и самое главное, наверное, это посмотреть, как рынок э, себя вел в ретроспективном аспекте. Ну а здесь без многих-многих-многих часов анализа э, рынка, э, как он себя вел, uh -huh. э, и, соответственно, как он может себя повести в будущем. Э, Все-таки какая-то корреляция между этими понятиями у меня есть, я считаю. Вот, соответственно, без многих часов анализа, которые ты проводишь за терминалом, без этого не обойтись. Видите, как получается быть трейдером и находиться вот в рамках алгоритмического трейдинга, это, в общем очень интересная штука. Но э, программирование, ну, если, например, ты не программируешь, то ты можешь обратиться к услугам хорошего программиста. Как, ага. например, я и поступил. Я, как вы сказал, я юрист по образованию, к никогда не, не имел отношения, но мне эта тема очень интересна. Вот. И мой очень хороший, мой близкий друг, Даньяр э, Санжанов, он программист, ну, вот можно сказать, большой группой этого mm -hmm. Специалист высокого класса. И вот э, он очень здорово помогает мне вот, в этом нашем общем деле. Я составляю алгоритмы, он перекладывает эти алгоритмы на код. Э, мы тестируем, анализируем. Вот. Ну, в целом, как бы, как-то так. То есть, я думаю, что можно увлекаться и заниматься этим интереснейшим делом, и по большому счету можно даже команду собрать, единомышленников, для достижения общего результата. Вообще у нас одно время именно так это все обстояло. То есть у нас была команда из четырех человек, ага. несколько программистов несколько трейдеров, экономист вот. мы сообща Довольно устно писали торговые советники, они неплохо зарабатывали. Вот. Но я еще раз скажу, что очень высокоэффективный рынок Коррекс, он нам давал понимать, что на долгую дистанцию это работало не совсем хорошо. И поскольку мы всегда стремились совершенствовать свои торговые советники, мы в какой-то момент выходили с рынка, фиксировали какие-то прибыли, вот и значит, совершенствовали советника и входили в рынок снова ну то есть это такой процесс можно сказать нескончаемый, наверное uh -huh. то есть всегда есть что улучшить всегда есть что в торговом роботе дополнить чем его uh -huh. Можно сказать то, что я понял позицию, и, наверное, я с ней соглашусь с точки зрения того, что за советниками будущее, потому что исключение эмоциональной составляющей, это действительно очень большое дело. Но можно вот сказать то, что за советниками, в основу которых ложится хороший алгоритм, работающая система, не только будущее, но и в них исключается заключается этот Граль, который все ищут, Граль, который помогает систематично принимать верные все решения и, соответственно, зарабатывать на финансовых рынках? я бы не сказал, что советники – это Граля. Граля, как такового, нет. Я убежден и повторюсь, рынок – это игра вероятности. И не будем забывать, конечно, что мы, по большому счету, домашние трейдеры, как я называю, в кавычках. Вот, поэтому наши возможности, такой бы хороший алгоритм не был, у нас нет тех данных, у нас нет той информации, которые могут располагать институциональные трейдеры, и у нас нет тех ресурсов, которыми институциональные трейдеры располагают, поэтому, насколько я знаю, крупные банки второго уровня, если, допустим, принимают решение Приобретают каких-то торговых экспертов, советников на алгоритмах, на нейросетях. Содержание самого такого советника, оно будет стоить огромный день, ежемесячно. Uh -huh. Ну, то есть, это очень сложный, на самом деле, вопрос. И в рамках того, что делаем мы, в рамках того, что вот, как мы, как домашние трейдеры, имеем перед собой торговый терминал, и тот функционал, э, те возможности, которые имеем, исходя из этих э, отправных точек, можно сказать, что, наверное, да, торговые алгоритмы, посредством экспертов торговых, это, вот, наверное, наименьший вариант. А да, да. решения своих задач. Да. У тебя есть идеи, которые можно реализовать, которые запрограммировать? Да и вот как сам сказал, что История повторяется регулярно и, находя те же самые формации в прошлом, может опустить, что они с определенной долей вероятности повторятся в будущем. И если накинуть на все это скелет советника, он может отработать себя по схеме прежних схем, скажем так, чуть-чуть за тавтологию, извиняюсь. Ну, в чистом виде. Если анализировать только технику и фундамент и не использовать математику, если не прибегать к каким-то, ну, назовем так, ухищрениям, наверное, это бы не работало. То есть я к чему говорю? В целом написать советник – это довольно сложная работа. Почему? Потому что это переплетение очень многих составляющих. То есть, когда я говорю математику, то идет не просто о менеджмент. Есть еще, наверное, будет играть роль э, те математически возможные расчеты, формулы, которые можно применять э, тем или иным графическим угу. составляющим по алгоритма. Поэтому в комплексе много времени ушло на подготовку, скажем так, первого ТЗ для разработчиков. О, да. Первый ТЗ мы составляли очень долго. Еще дольше мы нашему программисту этот ТЗ пытались донести. Потому что первый ТЗ он пишется, как правило, совсем неправильно. Вот, в будущем мы только начали понимать, что для программиста является ТЗ и что нужно написать, чтобы программист это заплатил, реализовал, написано. Но в целом все посредством проб, ошибок. В общем, Александр, вот у меня назрел вопрос, тоже возвращаясь к коммуникациям, тебя как идейного вдохновителя торговых систем и твоих разработчиков. Не было вот никогда соблазна все-таки попробовать освоить программирование ну, на большем уровне, то есть, и возможно, уже не обращаться к помощи разработчиков. То есть, фактически, у тебя рождаются идеи, Идеи, они связаны с появлением торговых систем, эти системы будут приносить деньги, и ты делишься как бы этим. Знаешь, вот очень часто возникает э, э, такой диссонанс, что люди, которые обладают какой-то идеей, они не хотят, чтобы эта идея выходила за рамки, скажем, определенного круга и приносила деньги кому-то еще. У тебя вот не было такого конфликта, то есть не было жажды освоить программирование самому, и вот полностью без поддержки варится в этом ну, самостоятельно. Ну, на самом деле, Артем, нет, не было. Не было, да? Скажу честно, я считаю, что наш программист Даният, он, наверное, один из лучших программистов нашей республики. То есть, это специалист настолько высокого уровня, что... Ну, чтобы дорасти до высот таких пониманий программирования, да, вот... Там, тот же C++, там, или питон да, и вообще все, что он умеет делать, я, наверное, потратил бы очень много лет, много-много лет. А, я время ценил. Поэтому для меня более рациональным было решение обратиться к специалисту, который знает свое дело. И в действительности, когда мы начали с ним работать, он настолько владел материалом, что ну, вплоть до того, что дайте мне шлюз, я могу подключиться к этому шлюзу и вообще написать вам свой терминал, если вы позволяете. то есть зачем вы только с вот этим им вот, э, вот, вот, вот в таком формате. Где вот все эти идеи, уже реализованные, написанные э, советники, э, скажем, они только в индивидуальном использовании находятся, либо ты в каком-то формате их предлагаешь всем заинтересованным? Нет, мы никогда не предлагали. Значит, Я одно время не строю, и в Амаркетс это знают, это мой любимый блогер. Uh -huh. Значит, мы открыли, мне Амаркетс предлагал значит, открыть счет, там счет. Но у нас такая сложилась система отношений. Мы собрали, скажем, небольшой пункт инвесторов. Это были люди, которые желали инвестировать деньги в финансовые рынки, но мало осмыслили и понимали о том, как можно успешно торговать. Значит, эти люди инвестировали средства в наших торговых советников. Мы Какое-то время работали в таком формате, то есть по большому счету я управлял торговыми счетами. Ага. А, в Амаркетс открывались эти торговые счета вот, и посредством советников мы работали на этих торговых счетах. Потом в какой-то момент времени мы перестали заниматься этим делом. Поскольку увидели, что, ну, скажем, есть более интересные такие потенциалы развития программы, а когда мы понимаем, что есть идеи, куда развиваться, мы, значит, приостанавливали торговлю и занимались дальше анализом, описанием эксперта торгового. Вот. Ну, а факт того, что деньги лежат без работы, это было не очень интересно нашим инвесторам. Ну, в, в таком формате мы, как бы, Временно приостановили. Эту Какую в среднем прибыль генерируют советники? Я ожидал этот вопрос. Да. Ожидал этот вопрос. Относительно прибыли, я скажу так. Угу. Если мы говорим о том, что вы желаете получить высокую доходность, ну, если мы говорим относительно периода в один месяц, да, то ваши риски будут пропорционально высоки, вашей высокой доходности. Uh -huh. Вопрос пропорциональности он здесь не ну, настолько очевиден. Если ваши риски мы регулируем и как бы, стараемся их делать минимальными, Соответственно, и процент доходности ваш ежемесячный будет невысоким. Uh -huh. По большому счету для меня трейдер – это человек, который умеет управлять рисками. Uh -huh. В действительности все всегда зависит в рынке от вашей жадности. Если принять во внимание, что разместить ваши капиталы на счетах банков второго уровня и, и, и, и, и да, вы можете получать предлагаемые 1-2-3% годовых, то есть эту сумму вы еще на 12 месяцев берете. А здесь вы можете зайти в рынок и получить тот же самый 1-2-3% в месяц, и я считаю это замечательные условия. Ага. Замечательные условия, действительно. Вот. Но есть алгоритмы, которые агрессивны. Они рассчитаны на то, что, значит, они, используя маржинальное отличие, используя ага. возможности, которые предоставляют брокеры, а маркет, они очень агрессивно входят в рынок, они очень быстро раскачивают, как это называется, э депозит, то есть они дают доходность там, 20, и 30, и 40, и 50 процентов но очень высокий риск у данных алгоритмов. И, как правило, это длится все недолго. Поэтому рецепт здесь прост. Если хотите играть в долгую, не гонитесь за высоким процентом прибыли вот. здесь и сейчас, в этом месяце. Угу. и наоборот. Александр, а есть возможность вот найти советники непосредственно... Которые являются реализованы твоей идеей в свободном доступе. Или нужно найти возможность связаться с тобой и уже непосредственно обсуждать напрямую? Нет, свободный доступ мы не выкладывали. Mm -hmm. не выкладывали. Uh -huh. Есть люди, которые в частном порядке, да, я передавал сверху, они устанавливали на GPS-серверах, включали и я уже и забыл, честно говоря, про то, что такой советник изначально когда-то был, он делал вот эти вещи, но они мне звонят, говорят, вот смотри, как интересно, они тихонько-тихонько, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но собирает, и это здорово, что mm -hmm. время идет, а депозит растет. Mm -hmm. Но продажа или предлагать кому-то на каких-то условиях, нет, мы, ну, честно скажу, мы этим не занимались никогда. Mm -hmm. Хорошо, а если мы вернемся к вопросам адекватной доходности работы на финансовых рынках, я солидарен с тем, что консервативные настройки, это, ну, мне даже 20% годовых кажется, много. Ну, практически это то, что может предложить фондовый рынок, 20-25% средняя доходность. Как, вот, как ты думаешь, вот, работая с советником с такой ожидаемой доходностью, какие можно закладывать риски? Какая просадка может быть адекватной? Наверное, надо говорить о том, что ну, просадка в районе 15-20% она допустима, вполне, ничего страшного нет. Просто это в наших алгоритмах просадка она вообще закладывается как один из элементов, которые торговый советники понимает, анализирует и принимают те или иные решения. Ну, в целом, как бы, можно так это это, это все очень взаимосвязано. Ну, вот в данный момент времени есть запущенные советники, которые на автопилоте стоят в терминале, и ты времени время поглядываешь на них? А, есть советник, который а, работает, ну, он в данный момент времени не на нашем GPS, то есть это тот советник, который мы передали на нашему знакомому, он его эксплуатировал. Смотрит за ним. Я, честно скажу, не наблюдаю за ним, то есть мы только по нашему общению я понимаю, что он, значит, работает, собирает баланс по-тихонику. Вот. В настоящее время мы работаем над системой, которая, ну, скажем так, мы над ней очень долгое время работаем, И очень сложный такой эксперт, там уже больше 6 тысяч строчек кода, Ничего себе. Может, это и есть Грааль тот самый? Нет, нет это, уже? Не это не Грааль. Это не это попытка просто описать э, все, что э, советник может увидеть в рынке. И это только его малая часть, я так полагаю, что там предстоит еще примерно, если не больше, число таких же строчек, чтобы написать. Ну, все равно, когда идет полноценная работа над детищем, можно сказать, твоим и твоего ближайшего окружения разработчиков. И опять же, все-таки хочу сделать небольшую отсылку. Есть те рабочие лошадки, которые уже запущены, советники, которые дают, в том числе, прибыль на дальнейшие разработки текущего, вот опять же, возьмем в кавычки, скажем, края. Правильно я понимаю? Все-таки финансовые рынки — это один из основных источников твоего дохода, верно? Ну, я бы не сказал, что это так. Uh -huh. Я бы слегкаю. в действительности быть на финансовых рынках – это здорово, uh -huh. но нужно понимать, что делать это основным источником дохода, ну, в целом, наверное, возможно только тогда, когда ты достиг того результата и пришел к той цели, которую ты перед собой поставил на конференцию. Я в свое время был участником падения швейцарского франка. Mm -hmm. вот. Для меня это... Mm -hmm. и тоже... mm -hmm. так, как гром среди ясного неба, я просто в шорт поставил отложенный ордер и потом долго перезагружал терминал, не мог понять, почему там столько нулей прибавилось и что происходит вообще. Вот, в январь это был месяц, что не 15 не 16 а сейчас. Да, мне а очень это, хорошо. Да, это приятно, это доход приятный, действительно. Как ты отдыхаешь? На что тратишь деньги? Ну, как я отдыхаю и на что я трачу свое время, я в большей степени его трачу на свою семью, на мою замечательную дочь моего замечательного сыночка, на мою прекрасную супругу. Семье я посвящаю большую часть времени. Вообще, я хотел бы сказать такую вещь, что рынок, он дает в каком-то смысле дает свободу. Он дает больше возможности общаться с семьей. Он дает больше возможность не просто проводить время, а как предоставлять какие-то дополнительные возможности. Можно Летать на море, можно провести время, там, горы подняться, еще что-то, какие-то дальние поездки запланировать. Но это, на самом деле это здорово. Вот Это, наверное, тоже еще из одной, одна из таких сторон, которая меня в свое время очень здорово пустила, так, и мне очень симпатизировала вот, путь трейдера потому что я понимаю, что тип трейдера приводит к полной финансовую независимость. Mm -hmm. Что он может не радовать. Наверное, каждый из нас что На что нужно обратить внимание, с вашей точки зрения, тем, кто только встает на путь? Первое – это много-много-много работать над собой. Потому что Трейдинг он не любит э, лентяев uh -huh. или людей, которые относятся к этому делю спустя рукава. Нужно быть трудолюбивым человеком, чтобы заставлять себя э, находить в себе эту волю, заниматься анализом, э, постоянно быть, э, как это сейчас модно говорить, э, в теме. То есть нужно быть в курсе того, что происходит э, в рынке. Вот. И, наверное, второй момент, помимо такой самоотдачи э, высокой, второй момент, это не торопиться, потому что опыт э, он приходит со временем. Очень многие э, из тех, кто только начинают заниматься э, рынком э, фондовым, валютным, сериалом, они хотят все здесь и сейчас. Но к сожалению, жизнь устроена так, что здесь и сейчас это, это возможно. Я еще раз повторюсь, рынок это игра вероятности. На самом деле вполне возможно, что прямо здесь и прямо сейчас тебе повезло. Но если ты рассчитываешь сделать это для себя своей э, профессией, ты рассчитываешь играть долгую, то скорее всего тебе будет предстоять такой путь пройти, предстоит пройти такой путь, значит, который вот, занимает какое-то время. Становление. как так Не нужно этого бояться, вот, просто нужно упорно трудиться, идти к намеченным поставленным целям, работать над собой, все у тебя будет замечательно. Александр, огромное вам спасибо за то, что нашли время, сегодня уделили его нам. У нас получилась очень интересная беседа, я думаю, что она будет полезна и информативна для тех, кто уже работает на финансовых рынках, только с ними познакомиться. Я еще раз повторюсь, то, что сегодня в гостях у компании Markets был человек с очень большим багажом знаний, опытом, трейдер, семьянин, разработчик торговых систем и советников Александр Подколин. Александр, спасибо большое вам. всем спасибо, и с вашего позволения еще хотелось бы забросить небольшой посыл уже нашей аудитории, поскольку сегодня мы обсуждали тему советников, было бы неплохо, чтобы к данному видео, которое, если его просматривают, оно уже на нашем канале на YouTube, были бы комментарии о том, как инвесторы, трейдеры, да и в принципе аудитория относится к торговым советникам, какие считают, скажем, перспективными, в чем, скажем, видит будущее этого направления, что думает в целом от них. Я думаю, что из этого может получиться в продолжение этого видео, еще и очень хорошая дискуссия непосредственно вот в комментариях. И со своей стороны, Александр, хочу вас попросить, то есть если у вас будет возможность, уже когда это видео появится на нашем канале, зайти, посмотреть и поддержать беседу, ответить на вопросы, которых будет очень много, я думаю, что и вам. Напрямую, ну и поделиться дополнительно, скажем, своим видением и дать, возможно, дополнительные советы на те вопросы, которые сегодня у нас просто по причине отсутствия большого количества времени мы не смогли осветить. Еще раз большое спасибо, Александр. Всего доброго, вам. до свидания. Спасибо, до свидания.